на моем канале очень рада вас видеть меня зовут алина сегодня я вам расскажу как получить новый значок шеф-повар но перед этим как ты увидишь как его получить поставь лайк подпишись на канал и теперь мы начинаем так нам надо сейчас зайти на новую локацию и подойти к боту вот Собственно, это подарки. И нам надо с вами приготовить, по-моему, 27 рецептов, чтобы просто получить этот значок. Поэтому сейчас ждем, что скажет нам мисс Клаус. Просто нам надо здесь получить рецепты от нее и приготовить вот здесь вот Собственно, эти блюда. Так, Надеюсь, вам понравилось это видео. Поставьте лайк, подпишитесь на канал. Вам не сложно, мне приятно. Всем удачи и пока!